Всем доброго дня. Как поставила запись, все сразу повыключали камеры свои. Ух, какие. Какие вы. Ладно. Сейчас я тут немножко настрою вид. Угу. Ну ладно. Запись, видимо, все равно будет по-другому выглядеть. Ну что, давайте начнем. Сегодня у нас с вами 26 декабря. Вчера записывала видео, и голос у меня уже такой подсевший немножко, подуставший. 26 декабря. Последняя неделя месяца, последняя неделя года у нас с вами сегодня стартует. И поэтому мы сегодня с вами собрались для того, чтобы для того, чтобы посмотреть, не то чтобы даже посмотреть, а настроиться настроиться на эту неделю, которую у нас с вами предстоит, и на предстоящую неделю, которую мы с вами проведем в самостоятельной работе. И для того, чтобы время новогодних каникул не прошло для вас без пользы, поэтому мы сегодня с вами поговорим об этом тоже. Как провести это время с максимальной пользой для себя и для своего бизнеса. И начнем мы с вами с короткого отрезка. У нас с вами декабрь, да, то есть мы сейчас с вами финалим декабрь месяц. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на результаты декабря месяца свои. Посмотрите, что можно подтянуть. У нас сейчас идет магическая неделя магического месяца. Магический месяц – это декабрь месяц, Финальный месяц года. И идет магическая неделя. Неделя, которая покажет нам в итоге, есть, на что мы способны. Что мы можем? Наши возможности. Поэтому используйте все инструменты, которые у нас есть на сегодняшний день, для того, чтобы зафиналить декабрь на, на максимальных результатах, которые только возможны, сделать такой рывок в конце. Досталось да, несколько рабочих дней, и сейчас самое время... Вот прямо так вот собраться и выстрелить. Какие у нас есть инструменты для того, чтобы завершить плодотвор на декабрь? Помимо того, что у каждого из вас есть личные цели на декабрь месяц, есть личные планы на этот месяц, у нас с вами есть корпоративные ресурсы. В частности, сейчас идет игра. Да? Подключайте к игре своих партнеров, подтягивайте их обороты, предлагайте им поучаствовать в этой игре, потому что даже то, что ваши люди попадают в этот чат, где происходит игра, эта вся движуха, она уже заряжает, она уже всех втягивает в этот круговорот, и дает энергию, дает энергию для дальнейшего движения. Поэтому не случайно один из последних постов, даже в нашем продуктовом чате, он был посвящен просто тому, чтобы люди присоединились к чату игры для того, чтобы посмотреть, например, мастер-класс по упаковке новогодних подарков. И дальше уже движение, которое происходит в чате, оно вовлекает людей, вовлекает в участие в этой игре. Количество участников, подарки, которые предлагаются в этой игре. То есть это все вовлекает. Поэтому используйте, пожалуйста, вот эту энергию, вот эту реку, которая сейчас полноводно течет, а она течет именно в чате игры. Используйте этот ресурс для того, чтобы вовлекать своих партнеров и даже клиентов. То есть это же для всех игр абсолютно, да, то есть имеется в виду зарегистрированных клиентов. Для того, чтобы они могли в этом поучаствовать, поучаствовать в розыгрыше, повариться в этой атмосфере. То есть атмосфера позитивная, мне много энергии, поэтому используйте эту, эту возможность. И дальше, кроме игры, что у нас есть, кстати, напоминаю, игра у нас завершается, прием чеков, прием скринов и вписаться в игру можно максимум до 29 декабря. Пожалуйста, не упустите. То есть не 30, не 31, только до 29 декабря. То есть осталось буквально 26, 27, 28, 29. 4 дня. Четыре дня, когда еще можно вписаться в эту игру, принять участие в розыгрыше. Поэтому... Включайтесь, включайте своих участников, посмотрите, участвуете ли вы в розыгрыше подарков второго чата, если вы уже во втором чате. Для второго чата самая главная задача – вовлечь во второй чат как можно больше участников из первого чата. Это такая уже следующая задачка на вырос. Вот, поэтому используйте энергию игры, играйте, увлекайте своих людей. Дальше. Все те... Все эти инструменты, которые у нас есть из магической недели, они тоже все работают. Поэтому посмотрите, что у вас осталось до квалификации, что, сколько, то есть, как у вас обстоит ситуация у ваших консультантов. У всех ли есть личный оборот 15 баллов для получения бонуса, если под ними есть люди. Да? У всех ли, то есть все ли дорабатывают до квалификации следующих. Да? Обидно бывает, когда чуть-чуть не хватило до квалификации, никто не подсказал. И в результате сорвалось. Поэтому посмотрите на свою команду, посмотрите на своих консультантов, посмотрите, что можно сделать для того, чтобы еще чуть-чуть подтянуть результат. И я уже сказала, что ориентируйтесь на свои цели, на свои цели и достижения в том числе. То есть ваши цели, которые вы поставили на декабрь месяц, выполняются ли они, достигаются, что еще нужно сделать для того, чтобы их выполнить, со своими целями тоже поработайте. И можно на эту неделю вот, с точки зрения бизнеса даже поставить отдельную цель, поставить отдельные какие достижения, которые вы хотели бы осуществить именно в течение этой недели. Вывести свой личный оборот до какого-то значения, вывести свой групповой оборот до какого-то значения, пригласить, кого-то, сколько-то человек свою первую линию, например, пригласить, да, то есть два 3 опять-таки каждый ставит свои цели. Принять участие в рейтинге рекрутеров с точки зрения приглашения людей. Поднять себя в этом рейтинге на какое-то там место, да, тоже можно себе поставить такую цель. Расширить свою клиентскую базу, добавить сколько-то клиентов в клиентский чат, если у вас уже есть этот клиентский чат. И так далее, и так далее, и так далее. То есть поставьте себе какую-то цель на эту неделю, которую вы хотели бы достичь. Вот. То есть мы сейчас с вами смотрим на декабрь месяц, чтобы его закрыть максимально плодотворно, максимально эффективно и с хорошим результатом выйти из этого месяца и в том числе года с чувством победителя, победителем и победителем в этом состоянии стартовать следующий 2023 год. Это вот такая настройка на предстоящую неделю. Я тоже эту неделю планирую сейчас доработать все цели по игре, всех вовлечь, кто еще до сих пор не вовлекся, то есть уделить этому внимание в эти оставшиеся 4 дня, посмотреть на квалификации. Сразу скажу, что цели, которые оставил на декабрь, практически большинство, уже достигнутый осталась одна цель, посмотрим, тоже себе наметила. И то есть эту неделю посвятить такому хорошему завершению декабря месяца. Что нас с вами ждет дальше? А дальше нас с вами ждут после Новогодние праздники, да? выходные. У кого-то будут эти выходные, у кого-то этих выходных не будет, но... В любом случае, я всем вам рекомендую посвятить время вот, до 9 декабря, первые дни. Всем может понадобиться разное количество времени на эту работу. Но посвятить время, выбрать время для того, чтобы, во-первых, подвести итоги 2022 года, проанализировать его, подвести итоги. Я вам дам целую технологию. Вместе с записью нашей сегодняшней встречи, там порядка 40 вопросов, на которые нужно ответить для того, чтобы разобрать прошедший год. И посмотреть на прошедший год, поблагодарить себя за то, что мы с вами сделали в течение этого года, каждый из вас. Посмотреть, что получилось, что не получилось. Если что-то не получилось, посмотреть на причины. Почему не получилось? И это не для того, чтобы заниматься самобичеванием, для того, чтобы себя укорять и так далее, и так далее. То есть это не должно ронять вашу энергию абсолютно. Это нужно ровно для того, чтобы не наступать на эти грабли повторно. Для того, чтобы в наступающем году мы могли это учесть, исправить, доработать и сделать так, чтобы это не влияло на достижение наших целей. Только вот ровно с этой целью нужно посмотреть на свои неудачи, скажем так. Назовем это так. Как вообще выстроить эту работу? Да? Если у вас есть цели, были цели на 2022 год, возьмите эти цели, которые вы писали в прошлом году, посмотрите на них и проанализируйте, что получилось, что не получилось. Если у вас этих целей не было, вам нужно срочно это исправлять по крайней мере чтобы 2023 год не прошел у вас бесцельно и в анализе 2022 года вы просто смотрите с эмоциональной точки зрения то есть какие-то то что у вас произошло оцениваете с точки зрения помогло ли вам это? То есть положительно ли сработало в вашей жизни или нет. Да? Но в идеале, конечно же, отталкиваться от тех целей, которые вы ставили на 2022 год. Не допускайте, чтобы в 2023 году у вас не получилось так снова. Да? То есть извлеките вот этот самый главный вывод, сделайте урок, извлеките, чтобы цели на следующий период у нас с вами обязательно были. И если еще раз вернуться к декабрю, к последнему месяцу года, то декабрь месяц это месяц, когда мы с вами видим результаты, пожинаем плоды в нашем бизнесе в частности, поскольку это самый высокий месяц года. Здесь все помогает для того, чтобы расти. Да, в этом месяце. То есть здесь и ваши усилия приносят результаты, и все, что вы делали в течение года, все одномоментно выстреливает. И поэтому сейчас, глядя на результаты уже 2000, декабря, вы можете оценить, то есть результат будет оценивать, насколько вы были эффективны в течение всего предстоящего года. И... Плюс всей этой истории заключается в том, что декабрь у нас случается каждый год. И в следующем году, в 2023 году декабрь снова случится. И снова будет месяц, который покажет эффективность нашей работы в течение всех предыдущих месяцев. Поэтому, поэтому мы с вами планируем весь год, планируем, чтобы в следующем декабре посмотреть на результаты, посмотреть на итоги и оценить, насколько мы были эффективны уже в предстоящем году. Поэтому декабрь ⁇ это такой вот удивительный месяц, который показывает нам эффективность нашего в течение всего года. Итак, мы с вами будем подводить итоги 2022 года. Да? То есть в течение новогодних праздников выделите этому время. Что у нас с вами будет проходить в нашем общем пространстве здесь? На этой неделе мы с вами работаем. да, То есть я в любом случае в чат буду выкладывать какие-то напоминалки, чтобы держать фокус вашего внимания, в том числе и на игре, и на всех событиях, которые происходят. Дальше. 31 декабря мы с вами в командном чате устроим такой небольшой флешмоб поздравлений друг друга с наступающим Новым годом. Простые поздравления, здесь ничего сложного нет. Снова будем тренироваться записывать видеоконтент, да, будем кружочки отправлять в чатах и поздравлять друг друга с новым наступающим Новым Годом. В следующий понедельник, 2 января, прямого эфира не будет. Я не буду проводить прямой эфир, потому что мы с вами завершим все, что необходимо завершить по 2022 году. Мы 2 января с вами проведем парад чеков посмотрим на те результаты, которые мы получили по итогам декабря, подведем итоги и всего года в целом, и на этом подведем розыгрыши, итоги розыгрышов за 20 баллов, то есть мы вот эти все дела второго числа сделаем, и после этого мы с вами погрузимся в в анализ 2022 года и планирование 2023 года до 9 января. Со 2 по 9 января в командном чате приветствуются все любые ваши видео, фотографии, касающиеся и вашего отдыха, и вашего времяпровождения. Сделайте такое вот время, если позволяет у вас ритм вашей жизни, работы и так далее выделите время и на общение с родными и с близкими, и с друзьями, отдохните и выделите время на то, чтобы провести работу с планированием 2023 года. Вот эту работу обязательно тоже нужно проделать для того, чтобы, когда мы включимся в работу с 9 числа, вы уже четко знали, куда вы идете, что вы хотите, что вам для этого нужно. И 9 числа мы с вами встретимся на первом прямом эфире 2023 года и поделимся нашими планами. Я вам обрисую 2023 год в событиях, чтобы вы могли ориентироваться, чтобы вы могли видеть то есть, такие вот рэперные точки, на которые можно опираться. И мы с вами проделаем работу, чтобы увидеть предстоящий 2023 год до самого декабря месяца. Но для этого, для того, чтобы эта работа была эффективна, предварительно проделайте работу по индивидуальному планированию. Тоже дам в чек-листе, который пришли вместе с записью этой встречи, дам вам направления, в которых можно подумать, вопросы, которые можно себе позадавать и так далее. Это очень важная часть работы потому что она будет вас вести весь предстоящий год. И если вдруг кто-то из вас испытывает какие-то затруднения по поводу того, что бы запланировать, что бы захотеть, чтобы такого себе поставить в цели, да? иногда встречаются с такими ситуациями, когда человеку сложно определиться, что же, что же такого похотеть. В этом случае... Мне кажется, это говорит о том, что в вашей жизни становится мало новизны. То есть вы мало соприкасаетесь с чем-то новым. И поэтому здесь нужно прямо себе ставить какую-то задачу, выходить в новые пространства, пробовать что-то новое. Буквально вчера вспоминала такой пример из жизни. Еще в 2000 2, получается, 2002 год, 2002, 2001 год, когда я еще жила в набережных Челнах, когда мы с родителями жили, мы решили поменять квартиру. Решили поменять квартиру. Вернее, нет, началось даже не с этого. Решили сделать ремонт. Решили сделать ремонт. А я тогда что-то встала на дубы, сказала, не, мы не будем делать ремонт в квартире, в которой живем, это, это все очень сложно, пыльно, грязно и так далее. Давайте поменяем квартиру. Вот, сделаем квартиру, в, вернее, сделаем ремонт в новой квартире. И а, начали смотреть квартиры. И как-то мама приходит и говорит, я говорит, видела объявление очень интересное, говорит, квартира 250 квадратных метров, двухэтажная, я говорю, я понимаю, что это вообще не, не про нас, не для нас. Но давайте ради интересов съездим, посмотрим. Из любопытства вообще, что же это такое? И мы поехали смотреть. Мама, я, сестренка с мужем. То есть мы четверо поехали смотреть эту удивительную квартиру. Ну, для нас это такое, знаете, из, из области такого необычного. Просто поехали посмотреть. Мы поехали, мы посмотрели. Обратно мы ехали в тишине все и когда мы вернулись, у меня сестренка с мужем, они отдельно жили, а мы, я с родителями жила и мы когда приехали с мамой домой, я говорю, мам, слушай, хорошая квартира, я хотела бы в ней жить и мы начали думать, как? потому что куда там огромная квартира, если говорить про нас троих, да, а потом, когда уже созвонили сестренка, говорит, а мы тоже, говорит, хотим там жить, нам тоже понравилось, и в итоге мы решили съехаться в эту большую квартиру, Джела вот знает эту квартиру, в итоге мы решили съехаться, и таким образом мы, переехали в, в эту квартиру, в которую, которую мы поехали смотреть просто из любопытства. И э, сама визуальная картинка, когда мы туда съездили, у нас в результате родилась цель, у нас появилась цель, и мы начали думать, как ее достичь. Если бы не, мы не поехали бы смотреть, у нас бы этой цели бы вообще бы никогда бы не возникло. Э, так, и подобная история у меня была с покупкой, с покупкой машины. Я как-то ехала по улице и смотрю, едет машина просто потрясающе красивого, небесно-голубого цвета. И, и вот тогда у меня появляется мысль, я хочу машину такого цвета. Когда я приехала в автосалон, я увидела только значок, это был значок Мазды. Приехала в автосалон и подошел, ко мне подошел менеджер и говорит, что вы хотите? Я говорю, у вас есть машина такого очень красивого, небесно-голубого цвета. Я не знаю, что за модель, я хочу такую машину. Вот. И это тоже э, какая-то новизна, она рождает эмоции, эмоции рождают э, цель. И если в вашей жизни вы вдруг понимаете, что у вас ничего не цепляет, ничего не происходит, начните выходить в новое, в новое пространство, находите, начинайте смотреть и то есть специально выводить себя куда-то, где вы можете увидеть что-то новое, что вас действительно зажжет. В итоге я купила Мазду, но ну, не небесно-голубого цвета, а красного. У меня была красная Мазда. Самое интересное, что когда я визуализировала эту машину, я искала в интернете, тогда интернет был не так силен, как сейчас, искала машину, голубого, такого цвета, я ее не нашла. Единственное, что я нашла, это красную Мазду. Я ее повесила у себя на стене, и у меня сработала визуализация, в итоге у меня получилась красная машина, красная Мазда. Не менее красивого цвета, но сам факт, как вот сработала визуализация в итоге, тоже очень интересно. Поэтому, если вдруг нет каких-то греющих целей, если нет чего-то такого зажигающего, Поставьте себе одну из целей и задач в период со 2 по 9 число сделать что-то такое, чего вы никогда не делали. Сходить туда, где вы никогда не были. Посмотреть то, что, может быть, вы хотели посмотреть, но вы до, до сих пор никак не соберетесь, не решитесь и так далее. Найдите что-то такое, чего на вашей жизни до этого не было. Привнесите новизну в вашу жизнь. И если сложности с постановкой целей – начните э, вводить больше новизны в вашу жизнь. Это вот рецепт, который помогает найти те самые желанные цели, которые у вас будут дальше греть. <coughs> вот, поэтому мы с вами будем планировать 2023 год. И в, и в целях бизнеса, и не только в целях бизнеса, потому что бизнес мы делаем не ради бизнеса, мы его делаем ради того, чтобы наша жизнь становилась более интересной, комфортной и так далее. То есть в любом случае наши бизнес-цели, они являются инструментом для достижения всех остальных наших жизненных целей. То есть вот такую работу нам с вами предстоит проделать. Поэтому в завершении еще раз хочу просто собрать сейчас общую картинку. Эту неделю мы с вами завершаем декабрь месяц. Используем всех инструментов, ставим себе цель на эту неделю, делаем достижения, достигаем, получаем удовольствие, чувствуем себя победителями, расправляем плечи, грудь колесом, голова высоко, как у победителя настоящего, да, то есть как себя и чувствует и ведет победитель. Дальше мы с вами завершаем 2023 год поздравлениями 31 числа. 2 числа мы с вами сделаем парад чеков. И после этого мы с вами у нас будет неделя на то, чтобы проработать 2022 год его разобрать, посмотреть на него, сказать себе спасибо, проанализировать не получившиеся вещи. На, для этой работы у вас будет чек-лист. И мы с вами соберемся 9 числа для того, чтобы уже посмотреть в общих чертах на предстоящий 2023 год и стартовать нашу работу. И еще раз напоминаю, приветствуются в период со 2 по 9 ваши любые видео, фотоматериалы с, с отдыха, не связанные с работой, это будет неделя контента, не связанного с работой в чате, единственная неделя в году. И дальше начнем смотреть и работать уже на наши новые цели, на новые результаты с прицелом на декабрь 2023 года. Друзья мои, если у вас какие-то вопросы, чтобы, может быть, что-то хотите добавить, может быть, что-то хотите сказать, сейчас самое время. Передаю вам микрофон. Наталья не выдержала. Я, да, ну, нет, ну, да, Наталья. Супер, такой настрой у нас получила, конечно, это будет супер неделя, да, рабочая, потому что действительно нужно и месяц закончить, и тут и подарки, и клиенты, все замечательно да. вот сейчас. Да, идем работать и выполнять да. свои цели этого года. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое, спасибо, Наталья. да. Клиент, еще не все клиенты купили подарки, имейте это в виду, есть люди, которые это делаются в последний момент. Поэтому мы им в этом плане поможем. Спасибо, Наталья. Хорошо, если больше добавить к нашей встрече нечего. Мы с вами пойдем работать. И по традиции прошу пару слов написать в нашем командном чате по итогам нашей сегодняшней встречи, что для вас было самое важное, что упало и ваш, поделиться вашим настроем на предстоящую неделю. Всем спасибо и всем фееричного завершения 2022 года. Встретимся в чатах и встретимся уже 31 декабря на наших поздравлялках. Всем пока. Всем хорошей продуктивной недели. Спасибо. Спасибо, Артур.